Я там учусь, такое диво делать. Ишь, хитро дело, мастера. Ты работу любишь, но это еще полдела. Вот когда тебя работу полюбить, тогда ты мастер. Ничего принек может недолго ждать. Давно ли Никитка столяр на твоем месте сидел? А гряди какой стал мастер. Так кто же Никита? У него и дом словно пряник.

Мне Никита, как Орлу, полетел бы я в Озерск, поглядел бы, что это за Наталья краса, рукодельница. Эх, не дано человеку стать птицей. Человек все может, человек всему царь. Царь, а по земле ходит. Найдется умелец, орла в небе перегонит. Мне бы таким умельцем стать. Не завидуй, ты в своем деле мастер. Твои песни вся слобода поет. Спой,

а Наталья? Где солнце красное глядится, С небес простор, больших озер, больших озер, Идет Наталья Кружевница, волшебный сказочный узор. Быстро, легка ее рука, И весел, зоркий взгляд, Недаром люди говорят. Наталья Клад, я Свет, На зерске Кружевнице лучше нет.

За рог душа девица, что мил будет только тот, да только тот, кто с ней в мастерстве сравнится, Ее в умении превзойдет. Вот и пойди его найди, Да где соскать, достать ей добром молодца, подстать, но все равно придет пора, сыграют свадьбу, чудо-мастера.

Тише ты, распелся, боярину спать не даешь. А я не хочу спать. Хочу слушать. Пой. А я говорю, молчи. Пой? Ну?

Душа-тевица, что мил ей будет только тот, а только тот, Кто с нею мастерща Еще Ее в уме не признать. О, Уйко! Чего тебе, красавец? На Наталье Озерской жениться хочу. Да что ты! Тебе рано, ты еще дитё малое, Всего три годика, как двадцать стукнула.

меня, бедную несчастную! Слыхал выйдет Наталья только за того, что ее в мастерстве превзойдет, кто диковинка ее удивит. А? Доставай, Диковинку, где хочешь! Доставай!

Живо! Атары здесь самоулучшие, мастера! Атары самоулучшие! Приказываем вам сделать к весне подиковенькие для невесты нашей. Жениться мы собрались. Кто а уходить?

Кому твоям спасибо Ту и выберем Кто не угодит, тому острог И хитрое дело К весне Кому ж угождать будем Кто невеста-то? Озерская девка Наталья Ух.

О я ты весна!

А у меня полдела не сделано. Потараплился, Мака, поторапливается. Нет, низко. Низко. Хвост надо длиннее. Дома все заново переделаем.

Ковенку срок вышел! Ну, давай!

Какая же она живая, гляньте

И проворонь счастья.

Правы. В лесах смолкают голоса до да голоса, На встречу солнцу величава, Цветает птица в небесах, Вогни крыла, ведь ярла, Заветной стороне, чтоб всех чудес дороже мне Кому одет, пят леса Там свет Наталья, девица краса.

Величать. Люди зовут Наталья. Дай воды испить. Ты Озерская вода хорошая. Ох, Наталья, ты же мне во сне снилась, наяву увиделась. Выходит, ты мой суженый ряженый, а знаешь ли ты мой сорок? Выйду только за того, у кого руки умели мои, золотые руки.

Посмотри мою работу, покажи свою. О твоей работе мы много наслышаны. Слыхать слыхали, а поглядеть не мешает. Диво, дивное. Словно морозом елку тронула.

А испугался, а отступишься. Тут оробеешь. Ну да ладно, ничем не буду перед тобой хвалиться. Послушай мою трехструнку.

Журавль. Летишь ты за темные леса, на большие озера, догони друга Ивана. Скажи ему, коснят завтра Никиту. Никитка! Макар! Слышь-ка, что делать будем? Ивану сказать надо. А где его искать? Чай в небо на моей утке не полетишь?

В Озерске он. Ну? В Озерске он. У Натальи красы, кружевницы. Ишь ты, хитро дело. Доскочу. Своего Буланова загоню, а тебя выручу. Только всякого в пути выйти может. слышь ты сам не плашай.

И тебе, девица, перед свадьбой плакать положено, а мне весело, на радостную жизнь идут. Что ж ты, Буланный, ну, на тебя вся надежа была? Эх ты!

Никиту казнят. Простите, люди озерские, прости и ты, Наталья. Никита мне за место отца родного.

Возерск! Убрешься! КРИКИ КРИКИ КРИКИ КРИКИ КРИКИ

Не задержать, полет орна, полет орна, воздушном море, океанец, Путям, дорогам нет числа.